Стрентед. стрентед. Для начала, перед тем как мы начнем, я хочу кое-какую предысторию рассказать Я победил вот это вот нечто трофей, собственно, к ктулху. Этой серии не было. Потому что знаешь почему? Как, вот, вот как ты думаешь, почему? Вот, вот что могло произойти, что я не выложил, не смонтировал эту серию. Как, вот вот твои предположения Наверное, ты угадал и это были артефакты <с> Да, мои любимые артефакты Я поплыл к лузке великой и начал с ней биться Но сначала я немного ее ссал И вы не представляете как я не хочу это делать Но у меня нет выбора, окей <с> <с> Заберись пожалуйста быстрее Я нырнул и начался файт. Файт начался не на жизнь, а на насмерть. Ладно, я прыгну тут. Хорошо. Хорошо. Хорошо играл. Ладно. Раз ты меня заставляешь, то я прыгаю. Где ты? Это ты. Привет. Алло. Ты чё? Давай махаться. Я понял тебя, брат. Я тебя понял. Подожди. Дай мне залезть на мою... Что происходит? Залезь, пожалуйста. Ай! На, попал! Не, не думал, попаду. Не думал, попаду, не думал. Эй, ты как? Эй, это отпусти! Ты где? Там в натуре не видно. Там в натуре плохая вид, Ты где? Откуда? И в конце концов, спустя некоторое время, я ее все-таки ушатал. Это должно было случиться. Я ее победил и был молодцом. Стоять! Сейчас будет попасть! Подожди-ка! Натя. Вот и все. Вот и все. Вот, все, вот так тебе просто, вот так тебе просто. Кто победитель? Конечно же я. После великого файта я поплыл домой. По пути я заехал в авианосец и сделал там все. Чего? Я положу, пожалуй, сюда. О, чё? А, ч... а угу. одно загнило. Ну ладно, мы его в принципе отсюда Выкинем. Есть, еда наконец-то сделана. Это я сделал. Отлично. Готово. И запасся я водой не зря. Готово. Кажется, это все, да. Возвращайтесь домой. Новое уведомление. Это как, типа вот, да, ну я пока что не хочу, у меня еще планы есть кое-какие. Как там, что там, большие артефакты, ну я как смогу смонтирую, как получится, так оно и получится, собственно. Вне игры, вне записи видео я добыл немножечко глины, 50-50 штук, 100 штук в итоге и 14 еще штук. Все это пойдет абсолютно все это пойдет на строительство дома который я вон вон вон <laughs> вот это вот запланировал кстати я вспомнил вот этого чувака зовут не Волли, а вилсон я не знаю почему тут написано воли потому что он вилсон и всегда им был Возможно, это трудности перевода или что то типа в этом роде. Давай сначала пока что вот это вот начнем строить. А потом... А потом посмотрим. Я, я просто не знаю. Построил я, значит, вот такую... Что? Здесь строить нельзя слишком близко к другому сооружению. Какому? Нахрен. Со... Сооружению. Какому? Я не понимаю. Вот... Ты, ты из-за плота вот так. Вот смотри, если сейчас из-за плота, то это же бред. Да, это из-за плота. А, меня просто выпить. Я думал, меня зажует в текстуре, я потом оттуда не выберусь. Тут, получается, у нас будет стена. Стена кирпичная. Кирпичная стена. Просто стена кирпичная. Окей. Смотри, вот тут мы поставим окно. Окно на мои владения, чтобы было красиво, видно и прелестно, и довольствие. Что это такое? Ярлык для... Иди нахрен. Правда, появляется тогда вопрос с освещением, потому что лампы у меня никаких нет. Вот тут почему нет кирпичей? Почему вот здесь есть кирпичи, а здесь нет кирпичей? Это уже дискриминация, дискриминация каких-то кирпичей. В принципе... Ну в принципе, смотри какой хороший дом Авианосец я запитал, тот у меня полный Плавать я никуда не буду А картошка растет, ее дохренища И бензина тоже дохренища И вот уже, вот одна опять полная канистра Куда мне ее девать, вообще без понятия Ладно, типа, я не знаю зачем я это делаю Но пускай будет Че картошки пропадать, зря Опять готовая конь. Вот куда мне их девать, я не знаю. Хотел всю игру построить вертолет, построил вертолет. Теперь он мне как-то не нужен. Зачем? Непонятно. Ну смотри. Здесь что-то как-то выглядит очень. Ну как-то по-колгоски что ли. Колхозский. А как она? Как это? А как? Она ч? Еватация? Нахрен, разбираем ее, короче. Ой, она разбираться будет долго, бля, бесконечность. И года не прошло, я, я снес это дерево наконец-то. Хорошо, что все ресурсы выпадают. Хотя это было бы очень глупо, если все ресурсы не выпадали. Слишком близко, друг... Какому? Опять тебе плош, что ли, мешает? Да, серьезно, типа... Ты... Чем? А, строить не надо? А... Я не понимаю, чем тебе мой плод не уходил. Так, лестницу можно, можно второй этаж тупо себе построить. Да не, на второй этаж мне явно не хватит. Мне еще потолок надо сделать. Да, не хватит, не хватит. Поэтому я лучше сделаю пока первый этаж, а потом уж когда-нибудь. Может быть, <смех> <смех> ну если сейчас смотря сколько лайков надеется, ну ты ж понимаешь, да? У нас же нет цемента абсолютно, никакого цемента, какой там цемент? цементу, даже подобия цемента не надо. Как оно держится? Видимо, на божьей силе, <смех> походу. Все, топор закончился, серьезно? Хо, Хо, как раз дождь начинается. Как раз проверим наш. Да, ну выглядит, выглядит очень даже перспективно, знаешь ли. Так, ну вот, сейчас проверим, проверим, сейчас проверим мою теорию на, по поводу щелей. Огромных щелей, дырок, греха, как... Хотел сказать, у моей бывшей, но... <класс> Ладно. Бля, что? Это дождь, Все равно? А, да. Эм... А да, уважаемые разработчики У меня тут крыша протекает Так, а теперь нам надо как-то сделать крышу Как делать крышу, я понятия не имею Не имею Особенно, как туда залезть А хотя, для чего у меня вертолет стоит? Именно для таких целей он у меня и стоит О, хорош Ты пока иди отсюда, иди отсюда Вон отшёл, пошел вон, я сказал вот, самое место Во, мне кажется, вот так сделаем И вот так И во, смотри, будет нормально как раз А почему нет индикатора застроенности? Ну, типа, ладно А где мой индикатор? Куда делся мой индикатор? Кружок застроенности Сюда, вы знаешь? Лестницу наверх как, Какую-нибудь печечку поставить сюда Вывести вот так печку Построить такое небольшое панельное окошко. Ну или хотя бы просто сделать дырку, чтобы было видно что-нибудь. И будет очень даже уютненько. Да я прям мастер на все руки и вертолет скрафтил, и плод. Опять закончился! Ты чё? Опять В натуре? Да чего вы так быстро кончаетесь? Вон отсюда. Идите отсюда, правильно. Я не понимаю, куда делся мой кружок. Кружок забрали, гады. Верните сволочь, кружок. Боу, сюда бы еще, конечно, печечку поставить. Ну, дымоход, в смысле. И, и вообще было бы ништяк. Так, а ты вообще? Ты, ты вообще иди на свое место. Он как трансформер, смотри. Нету дома, да? Подбегаешь, а он появляется трансформируется прям на глазах. Кровать, что такое ты кров... А, да, это прям кровать. Я думал, это, типа... Как оно называется? Ну, как оно называется, вот это маленький... Спальный мешок, Во. Ну, не совсем адекватно, но, в принципе, адекватнее нельзя, наверное, поставить. Первая ночь в доме. В доме. Нужно найти воду. Да это не проблема. Хорош. А можно... ли. серьезно на него... А... А, видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по стрендам. Давай. Удачи.